Read the book Creative Learning for Beginners. Для начинающих. Знаки транскрипции. Часть четвертая. Знаки транскрипции. Дифтонги. Эй. Э, e, как в слове эхо. Кончик языка у нижних зубов. И, как в слове «их». Ай. А, как в слове «май», «ударный». И, и, как в слове «май», безударный, краткий, как отзвук. э нечто среднее между «о» и «ударный». Э. э. похож на «у», но губы не вытянуты, чуть округлены. А, а похож на русский «а», но язык лежит плоско и сдвинут назад книзу. Э. похож на «у», но губы не вытянуты, чуть округлены. Ай как в слове «мой», «а», ударный и очень краткий, как отзывок. «И», и как в слове «их», а, нечто среднее между «о», «э», безударный. Л, э, «схож с «у», губы не вытянуты, чуть округлены, ударный. «Э», а, нечто среднее между «о» и «э», безударный. «Э», а, «э», а, как в слове «эхо», кончик языка у нижних зубов. Нечто среднее между о и е e, безударный. Ведьжик Креатив Лонин предлагает успешное, легкое и творческое обучение онлайн. Пишите в комментариях, хочу попробовать, и получайте пробный мастер-класс бесплатно. Вы учите английский так, как нравится именно вам. Создаете свои ассоциации для запоминания и многое другое. Ваше творчество плюс пять видов памяти равно «Вы успешные».